Всем привет! Это первое видео, снятое по заказу. И нет, его не заказала ВГ или 1С. И даже не Greenpeace попросили защитить кита, которого скоро выбросит из моря доната на берег кредитного счастья. Видео снято по просьбе моей жены, которая любит играть на ките. Малыш, видео посвящается тебе. Всем привет, приятного просмотра, поехали! Даже не знающая всех тонкостей игры жена сразу оценила этого оперативника. В нем сошло все то, что надо игроку, особенно новичку. Мы не будем рассматривать стоковую версию оперативника, ведь рано или поздно он все равно окажется в топе. Скажу только, что ветка прокачки очень комфортная. По броне стандартно 3 плашки, а вот жизнями у нас немножко все туго. 110, это самое маленькое количество из всех поддержек. У рекрета и то больше, 115. Но это не значит, что мы уязвимее других поддержек отнюдь. И все благодаря нашей основной способности «Штандарт». Заодно применение способности тратится 115 очков выносливости. С таким расходом выносливости хватит только на установку 7 флагов. Естественно, без восстановления стамина расходником. И то при условии, что вы вообще не будете бегать, а этому просто не может быть вы в любом случае будете бегать а это значит что не стоит ставить флаг по любому поводу стамина не безгранична думайте стратегически в какой момент он нужен а когда стоит перетерпеть как вы поняли, ваш расходник по-любому это стимулятор, но такой расход стамины оправдан, потому что этот флаг дает очень много. Так вот, при установке флага образуется область радиусом 5 метров. Все, кто зайдут в область действия флага, смогут постепенно восстановить себе выносливость, но не более трети от максимального значения за один флаг, то есть 33% стамина восстановится. Есть балансные ограничения, сам кит находясь в радиусе действия флага не восстанавливает себе стамину, но ну, это было бы ну, действительно слишком бомбово, зато мы получаем щит на 40 секунд с прочностью 60 единиц, это конечно меньше чем у алмаза, у алмаза 95, плюс у него там накидывается куча разных негативных эффектов в виде уменьшения урона в голову на 50% и замедления, а мы не получаем никаких негативных эффектов и имеем дополнительные бонусы. Унусом от флага является возможность реанимировать союзника или даже самого себя. Если выведен из действий оперативник заползает в круг флага, то начинается реанимация, после которой флаг исчезает, а шприц реанимации не тратится. Таким способом можно более безопасно поднять союзника, не боясь того, что во время реанимации вас уничтожат. Поставили флаг и дефите зону реанимации или побежали дальше по своим делам, а союзник тем временем будет подниматься сам. За один раз флаг может реанимировать не более одного оперативника. Кто первый вполз в круг, тот и встанет. Флаг, кстати, может уничтожить фраг, союзник балбес, ну и даже вы по неосторожности. Главное, что уничтожение флага не снимает щит с кита. Так что поставив флаг, вы всегда будете находиться под защитой. Очень классная билка и незаменимая в любом режиме игры. ПВП это повысит вашу выживаемость, даст вашим союзникам не остаться без стратегического ресурса выносливости и повысит ваши шансы на победу. Вообще кит это лучший друг медика в ПВЕ режиме, так как его способность восстанавливает выносливость медику, что исключает случаи, когда медик не сможет кого-то лечить в вашей пати. Вы никогда не останетесь без возможности реанимации, даже если у вас у всех кончатся шприцы, главное чтобы у вас не кончилась тамина. Все это повышает шансы на выживание и победу соответственно, но не только способностью хорош наш кит. Поговорим про вооружение. Сейчас вы видите стрельбу по мишени. Слева на длинном стволе с сошками и без них, справа соответственно на укороченном стволе. Чуть позже обсудим в чем же преимущество и недостатки установки короткого ствола. В итоге у нас очень хорошая кучность, отдача немного сильная, но она легко контролируется. Ствол задирает вверх и вправо, с сошками как вы видите фактически нет никакой отдачи, а вот на дальность при коротком стволе разброс гораздо гораздо больше. Наш итоговый ДПС 102, что выше среднего среди поддержек. Давайте три берем немного более детально. У нас максимальный урон среди поддержек 20 единиц, что дает нам при стрельбе по цели с броней в голову 24, в тело 12. Также у нас максимальное бронепробитие 60%, что в принципе норма. Скоростельность, правда, не выдающаяся, чуть ниже среднего, и дальность стрельбы показали также у нас средней. Поэтому на очень большой дистанции накидывать по голам уже сложновато, как вы понимаете, не каждое поле будет попадать в цель. А есть один плюс, который надо очень много решает. Наша скорость перезарядки 3.6, самая быстрая, такая только у меня и у Майкла Джексона, Космос в теме тот понял. Если серьезно, то стандарт для поддержки это более 6 секунд. Исключение составляет это рекрут 3.6 и пророк 4 секунды. Все остальные более 6 секунд а в бою каждая секунда дорога, поэтому быстрая скорость перезарядки надо может очень сильно зарешать. Ну и три магазина по 75 патронов соответственно. Также при введении непрерывного огня мы получаем иммунитет к эффекту оглушения, что помогает против бурбона или против светошумовых гранат. Срабатывает этот эффект не только при зажиме, но и при быстрой одиночной стрельбе. Для срабатывания на на стволе нам надо произвести 9 выстрелов, оно укорочено всего 8. Этот выбор у нас появляется на 14 уровне прокачки. Установка укороченного ствола также дает Снижение дальности стрельбы и точности и расплачивается за дальность и точность ради одной секунды, ну это полный бред. Насколько я помню, раньше при стрельбе на укороченном стволе требовалось гораздо меньше выстрелов. Или что-то поменяли, или я где-то что-то пропустил, возможно напутал, но по-моему раньше требовалось гораздо меньше. Сейчас же одна секунда того просто не стоит. Мой свет ни в коем случае не ставьте короткий ствол, но выбор естественно конечно за вами. Как по мне одна секунда именно в этом деле большой роллинг действительно не сыграет, а вот негативные эффекты вы действительно почувствуете и будете страдать от этого постоянно. Плюсом также можно отнести коллиматор на шестом уровне, он удобен и есть красная точка, мелочь, но очень приятно. Стрелять с него комфортно. Как говорил ранее у нас есть сошки, и их выкачивать не надо, они уже насесть по умолчанию и не занимают слот прокачки. Еще один немаловажный, а очень важный плюс. Кит может дышать в газе уже на четвертом уровне, и это пригодится в любом режиме в любой игре, потому что иммунитет от газа ну, этого дорогого стоит. Ну и немножко дегтя в бочку закину, мы не самая быстрая поддержка, скорость бега и рывка очень маленькие на уровне алмаза, но не как у бурбона, соответственно и слава богу, но все же выносливость очень быстро тратится и соответственно мы очень медленно бегаем, ну поддержка. Напоследок поговорим о нашем спецсредстве. Выпрыгивающая мина кругового поражения ОЗМ-72 в количестве 3 штук с уроном в 120 и радиусом поражения 4 метра. Восстанавливается по принципу мин сокола, обладает негативным эффектом увечья, которая лишает противника возможности применять рывок в течение 5 секунд. А это значит, что враг не сможет резко скрыться с места подрыва, его всегда можно либо подловить, либо быстро нагнать. Стоит помнить, что из-за низкого урона мы не всегда и не всех сможем ликвидировать с одного раза подрывом. Кстати, мина у нас выпрыгивающая и есть у нее один недостаток, это долгое срабатывание. Быстрый оперативник сможет пробежать по мине и она сработает уже за его спиной, но иногда это плюс. Когда двое торопятся добивать врага, то один добежал и добивает, и когда подходит второй, то мина как раз и срабатывает с задержкой, и будет уже минус 2 оперативника, а не минус 1, как при моментальном срабатывании. Но все же это скорее минус, чем плюс у данной мины. И, к сожалению, как и у Сокола, нашу мину нельзя подобрать. Если вы уже ее установили, то обратно не забрать. Что же хотел сказать вам напоследок. Данный оперативник действительно получился очень хорошим, и его стоит иметь к себе в коллекцию. Его стоило покупать еще тогда, когда он стоил реальные деньги, когда он стоил за монеты. А сейчас, когда он будет за кредиты, это будет просто непростительная ошибка, если у вас не окажется данного оперативника. Потому что оперативник получился действительно универсальным. Он хорош и в противостоянии, и во взломе. И во фронте, и тем более в спецоперациях, где стамина вылетает просто на ура. Но стоит помнить, все-таки он не самый точный оперативник, и соответственно у него не самая большая дальность стрельбы. Если у вас нет кредитов лишних, то обязательно их поднакопите и купите данного оперативника. Надеюсь данный обзор вам понравился, вы поставили лайк, написали по данным видео комментарии, ну и естественно подписались на канал и нажали колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, либо стрим. А с вами был Нигилятор или просто Дима, пока-пока, увидимся в рандоме.